Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец яично хозяйства. Сейчас уже осень, но работы в саду еще довольно много, хотя дачный сезон ближется к завершению. В этот период нужно позаботиться о нашем саде, о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Следует обратить внимание на приствольные круги. И сегодня я расскажу, как правильно обустроить приствольные круги, как их содержать в чистоте и какие удобрения нужно внести под зиму, чтобы в следующем году плодовые деревья и ягодные кустарники порадовали урожаем. Приствольный круг – это территория вокруг дерева, которая весь сезон должна содержаться в чистоте без каких-либо сорняков. Для молодых деревьев возрастом 2-3 года диаметр приствольного круга должен составлять 1,5-2 метра, для взрослых деревьев диаметр около 3 метров. Для ягодных кустарников диаметр немного меньше, Примерно 1-2 метра, в зависимости от габаритов куста. В летний период приствольные круги нужно регулярно полоть и рыхлить. Но если у вас большой сад, конечно же, это будет отнимать много времени и сил. Гораздо лучше приствольные круги замульчировать скошной травой. Под слоем скошной травы земля не будет уплотняться, будет всегда влажной и рыхлой. А также трава в процессе разложения и переработки почвенными организмами будет служить дополнительным питанием, для деревьев и кустарников. В осенний же период старую мульчу нужно удалить. Также нужно удалить все сорняки и опавшую листву, ведь данные материалы могут служить источником распространения различных заболеваний, а также служить хорошим жилищем на период зимы для различных грызунов и других вредителей. Как правило, под слоем мульчи почва не слишком уплотняется и рыхлить ее не обязательно, но если у вас все лето приствольные круги не были замульчированы, то почва, конечно же, уплотнилась, и нужно ее подрыхлить. Почву можно подрыхлить обычной лопатой либо тяпкой. Однако у молодых деревьев и особенно ягодных кустарников, например, у смородины либо крыжовника, довольно поверхностная корневая система, и ее можно легко повредить. Поэтому рыхление должно быть неглубоким, поверхностным, чтобы не задеть, не повредить корневую систему. Ведь если повредить корни, особенно молодых яблонь либо груш, то это может вызвать подмерзание дерева и даже гибель. Как только приствольный круг очищен, нужно приступить к укладке новой мульчи. В осенний период лучше всего использовать перепревший компост либо навоз. Приствольный круг засыпают слоем 5-6 сантиметров. Если брать молодое дерево, плодовое, которому 2-3 года, под него нужно внести примерно 2 30 литровых ведра компоста. Компост будет служить утеплением зимой для корневой системы, а в летний период, опять же, послужит хорошим питанием для развития дерева. Компостом можно мульчировать практически все ягодные культарники и плодовые деревья на участке, но есть, конечно же, и исключения. Компостом не мульчируют голубику, бруснику, клюкву и другие растения, которые предпочитают кислую почву. Для глубики в осенний период лучше использовать в качестве мульчи перепревшие опилки хвойных пород, либо хвойный опад из леса. Такие материалы будут подкислять почву, а также будут препятствовать росту сорняков, будут подкислять почву, и урожай в этом случае будет хорошим. Обязательно наведите порядок у себя в саду, очистите приствольные круги и замульчируйте их перепревшим компостом. И в следующем году у вас в саду будет отличный и здоровый урожай. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч!